Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я продолжаю свои путевые заметки инвестора, находясь в Китае. Сегодня мы вот прибыли в такой сад камней красных, не знаю, то ли большое содержание железа, то ли большое содержание меди, да, вот такое вот озеро там сзади меня поют китайцы, я не знаю, слышно вам или нет. Но сегодня, о чем хотелось бы поговорить, сегодня у нас был такой первый переезд, наверное, на автобусе. Я посмотрел на транспортную инфраструктуру Китая, я посмотрел на инфраструктуру по поводу транспортировки электроэнергии, которая у меня вызывает, но ну, действительно восхищение, да? то есть потрясающие дороги, никаких стыков, никаких ямочек, ничего. Километры прорублены в туннелях, но речь, наверное, не столько про транспортную инфраструктуру Китая сегодня, сколько про э, транспортировку ресурсов, энергоресурсов. Что я наблюдаю? Очень низкая газификация. да, То есть там, где мы находились, я не видел нигде никаких газопроводов. То есть все, что происходит, все, что отапливается, все, что светится, все это потребление электроэнергии. И здесь я делаю для себя определенные заметки. То есть для меня становится более... Все более и более осознанным выбор да, того, что я инвестирую в сектор российской электроэнергетики, то есть транспортировку электроэнергии, потому что я понимаю, я вижу, какое количество городов строится там, где мы проезжаем, я вижу количество незавершенного строительства. Да, многие эксперты заявляют о том, что в Китае есть некий такой пузырь недвижимости, он, скорее всего, лопнет, но опять-таки... Нужно понимать, что здесь же развивающийся капитализм под руководством коммунистической партии. Государство может взять частично на себя, довести эти стройки и население переселить. Что также я замечаю? Я замечаю, что в городах очень большое количество электроскутеров. Да, то есть, если у нас там летом по Москве ездит большое количество электросамокатов, здесь практически все перемещаются на электроскутерах. То есть, фактически, из того, что я видел на один двухтактный обычный скутер, классический, которых очень много там во Вьетнаме, в, в Таиланде, в Индонезии. Здесь практически все электрические. Опять-таки электричество нужно где-то брать. здесь очень развита, я смотрю, инфраструктура, электро транспортировки электроэнергии, то есть везде пересекаются а, линии высоковольтных передач, потому что очень много завязано электроэнергии. А, не знаю, какие, буду изучать, какие объемы самостоятельной генерации электроэнергии, но и, это тоже говорит о том, что, скорее всего, будет тренд по поводу того, что электроэнергию будут закупать. А, очень активно идет строительство инфраструктурных а, а, вещей, да, то есть я уже сказал о том, что очень сильно развита дорожная строительство очень хорошей, классной дороги. И сейчас я вижу, что строится большое количество скоростных электропоездов, скоростных магистралей. Прорубаются прям туннели, строятся мосты, чтобы быстро соединять города. Опять-таки, это тоже требует большого затрата электроэнергии. А, все отопление домовое строится на электроэнергии. Кондиционеры строятся на электроэнергии. Заводы, фабрики, то, что делает Китай, тоже, в принципе, строятся на электроэнергии. И в этом смысле, если говорить там, на текущем уровне, да, у нас цены на электроэнергию растут, и на генерацию электроэнергии, и на транспортировку электроэнергии, и для меня является очень интересным объектом для инвестирования, во-первых, в России. Да, это опять та же самая компания ФСК ЕС, которую я вы, выбрал уже давно, как интересный объект для инвестиций. Это также сейчас мне интересно более интересно становится инвестирование в такую компанию как Интеррау, которая занимается экспортом электроэнергии из России. Да, нужно понимать, что обоим этим компаниям будет требоваться расширение магистральной инфраструктуры для того, чтобы транспортировать эту электроэнергию в Китай, но я думаю, что это будет оправдано, потому что те объемы денег, которые сейчас получают данные компании, они не с теми объемами, сколько это потребляется здесь сейчас в Китае. И, я думаю, спрос этого будет. Китайцы молодцы, они не спешат заключать контракты с Газпромом, потому что они ждут кризиса, они ждут проблем, они ждут снижения цен, и если там цены на нефть, на газ упадут, конкретно тайцы будут готовы заключить многолетние контракты на поставку как газа, так и нефти, что в принципе они уже сделали с Роснефтью там, в 2012-2014 годах. Что еще в качестве наблюдения я для себя выбрал, это то, что нужно очень внимательно смотреть за теми компаниями, которые занимаются производством, любых батарей, да, то есть э, классических, не классических, новых, потому что накопление и хранение электроэнергии тоже является важной составляющей. А, поэтому для себя сделал такую пометочку, вернусь э, из поездки, да, то есть я думаю, мы будем в рамках Max Capital изучать эти вопросы, да, мы будем выбирать объекты для инвестирования, э, компании, которые занимаются разработкой новых э, аккумуляторов, компании, которые... Э, Добывают сырье, литий, литий аккумуляторы, которые в первую очередь это литий. Да? То есть здесь, наверное, мне в помощь моя поездка по Боливии и Перу, которая была в апреле 2019 года. Да? То есть будем смотреть, какие какие компании здесь могут быть включены в инвестиционный портфель обязательно для участников нашего закрытого клуба инвесторов это эти истории они будут транслироваться да? а вот какими мыслями какими наблюдениями хотелось поделиться показать может быть еще раз виды эти да то есть ну действительно очень красиво да то есть меня китай в какой-то степени впечатляет есть что посмотреть надеюсь вам понравилось видео если понравилось давайте поставим лайки подпишемся на страницу щелкнем на колокольчик потому что я стараюсь раз хотя бы в два дня делать новое видео новые наблюдения что мы может быть интересной прямо сейчас. Поэтому это то, что хотелось сказать в этом сегодняшнем видео. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего вам самого хорошего.